сделала мою кожу молодой, да, и вовсе. Привет! Это Мила Филиппова, Южная Флорида, Форт Лоридал. Вечное лето, океан, солнце и песок. Сегодня я расскажу вам, как я сохранила такую замечательную, хорошую, почти без морщин кожу в таком солидном возрасте, как у меня, который приближается к цифре 6.0. А -а -а -а. Я очень часто получаю этот вопрос от uh, моих подруг, и Друзей. Мила, да мы просто не верим, что тебе столько лет. Но посмотри на свою кожу, ведь она у тебя молодая. Да, молодая. <связывая> <связывая> Какие ваши секреты? Ммм, секреты… есть один. При всем том, как много внимания уделяется генетике, все-таки я бы сказала так, что 20% от того, как мы выглядим, да, это генетика, но остальные 80% – это наш с вами труд. И говоря труд, я действительно имею в виду труд. Вы знаете, когда очень много лет назад, когда мне было лет 15, наверное, нет, 14, 14, А тот переходный возраст, когда у девочек вдруг на лице появляется куча прыщей, угрей, такая жирная, о май гаш, лоснящаяся кожа, и эти жирные на второй день после мытья волосы. А генетики мало думаешь, и а, вся жизнь становится настолько а, противна. Потому что ну, никак не избавиться от этих прыщей, да? от этой жирной кожи. То есть моя генетика на самом деле была просто на нуле, я думаю. Девочки, у которых была чистая кожа, это была моя мечта и мечты. Как же мне такого добиться? А мне никак было не добиться. Уродина! Отличница, но при этом уродина. И вот. Господь – Бог мироздание, вложили в мою бедную головушку такое знание, мне было послано, я думаю, что меня рука Господня направила к одному журналу, который стал моей путевкой в жизнь красивой кожи. Мама выписывала журнал в это время, который назывался «Работница». Это был а, журнал, который я бы сказала аналог теперешнего Cosmopolitan или InStyle или Allure. Но в то время это был кладезь таких вот советов, а, раз, которые были написаны на вкладыше в этот журнал. И этот вкладыш назывался Академия домашних красавиц. И вот там-то в один прекрасный день я, перелистывая чего-то там еще, нашла два грандиознейших совета, которые помогли мне в то время избавиться от этих прыщ... прыщей и жирной кожи, и э, жирных волос, и стали моим стейпл, а, главным попутчиком жизни, моими главными средствами а, для поддержания естественной красоты кожи. Вы не поверите, я сама со стула чуть не свалилась. Первое средство была перекись водорода, которое нужно было очищать лицо утром и вечером, что я и стала делать каждый-каждый день. Или, сили... не силиконовый амагаж, салициловая кислота, то есть или-или. У меня было две баночки, одна с перекисью, другая с салициловой. А после того, как прыщики были подсушены, и, в всяком случае, этого жирного блеска не стало, Второй совет был – обязательно подкрепить кожу, подпитать. И два типа кожи указывалось – жирная и сухая. Понятно, что я иду против жирной кожи. Я выбрала себе такую простую маску – кефир плюс яичный желток вместе на лицо. Вау! Эффект был потрясающий, просто потрясающий. Я эти маски делала, а я помню, одним летом, когда я переходила из восьмого в 9 класс каждый второй день, а салицилкой и э, перекисью протирала каждый день. И вот через месяц, когда пришло время в сентябре идти в школу, и я явилась вся такая красивая, прекрасная кожа, ни прыщика, ни э, жирного блеска, и прекрасные волосы для волос, сейчас скажу попозже немножко, какую маску я делала, одноклассники ахнули. И я стала супер популярна в классе, да? Для волос маска, опять же, супер-упер простая касторовое масло. То пресловутое, тягучее, густое, там, казалось бы, масло, которое никогда не вымыть из волос, а нет, оно, оно прекрасно вымывалось по совету этой работницы, горчичным порошком. Горчичный порошок, разведенный в воде на волосы после 20 или 30 минут. Касторого масла в волосах и на коже головы прекрасно смывалось и затем уксусной водой прополоскать. В то время, конец 70-х, народные средства в принципе заменяли всю дорогостоящую косметику. Не потому что мы были такие а, органически настроены или а, Greenpeace, природолюбивые, no. или любительницы всего натурального. Нет, просто другой альтернативы не было. Девизом жизни в то время было сделай себя сам и сделай свои кремы своими руками. Вот я и сделала. А было мне-то всего тогда в 14-15 лет. Я думаю, что я научила свою кожу быть красивой, то есть вот этим интенсивным. Bootcamp. Я научила ее, я вернула ее к истокам. Ну, а после этого я стала просто а, поддерживать а, кожу, в общем-то, иногда делая маски. Но перекись водорода и салициловая кислота были долгое время в моем шкафчике. Затем это немножко сменилось настойкой календулы, допустим, разведенной с водой. А потом это сменилось еще с, а, самодельными какими-то огуречными лосьонами, ну, естественно, это было только в то время, когда совершенно невозможно было купить на хорошую уходовую косметику, но я думаю, что благодаря вот таким природным средствам кожа, в общем-то, получила достаточно природного ресурса и осталась молодой. А это вовсе не значит, что нужно срочно переходить на народное средство только, no. нужно просто найти свое средство. Вот как этот Боженька подвел меня к журналу работница, вам нужно просто это загадать свое желание и думать об этом, и искать свой путь, и найти что-то свое. Um, не обязательно дорогое, но и не обязательно дешевое, но то, что вам ляжет на душу, на сердце и на кожу затем я пришла к своим кремам и это тоже благодаря одной, одному совету одна замечательная взрослая девушка поделилась секретом в интернете что она делает сама кремы на основе детского крема потому что детский крем но ну, если подобрать его правильно не содержит парабенов, парафина и минерального масла. Три основные элемента, чтобы их там не было. И вообще, чем меньше, тем больше э, ингредиентов. И к ним она добавляет затем уже по э, своему возрасту и по состоянию своей кожи нужные ей недостающие элементы. Ну, допустим, в моем возрасте, далеко за 55. Ну, не совсем далеко, но все-таки, больше, чем 55. А, гиалуроновая кислота, ретиноловая кислота, витамин а, Е, витамин А, Ну он капризный, его нужно добавлять только в, дни, в ночной крем, потому что на солнце он разрушается, витамин С то же самое разрушается на солнце, ну и там всякие разные. Я в носках внизу а, те элементы, которые я добавляю по капельке, по двум, по мерной ложке. Вот. И такая получается у меня огромная, ну не огромная, но достаточно большая бутылочка, которая идет с одинаковым успехом на лицо, на кожу под глазами, на кожу шеи, на все тело. После душа на влажную кожу нанести в вот мою ведьминскую смесь. И она быстро впитается без жирного блеска. Ну, просто замечательно. А касторовое масло для волос всегда, всегда было опять моим спутником по жизни. Очень его люблю и обожаю. Но опять же, уже не делаю так часто, так часто уже совершенно не делаю, хотя очень благодарна самой себе и той божественной руке, которая мне подсказала, как начать, с чего начать уход за своей кожей, без без экстремальных покупок, без э, затраты кучи времени. Um, no, это было как бы легко, просто и э, доступно. Так что свой секрет я вам раскрыла. Это на самом деле отсутствие секрета. И да, чуть не забыла, чтобы кожа получала естественный увлажнитель из своего собственного ресурса, нужна физическая активность которая бы заставила вас потеть. Потому что пот, мало того, что он выводит токсины, шлаки, не люблю я это слово шлаки, но выводит все ненужное через а, поры, так он еще и питает кожу своей собственной влагой. И после бега у меня лицо увлажненное еще очень долгое время, мне не нужны вообще никакие кремы. То есть все это... Вместе взятая, наверное, и сделала мою кожу молодой. А на шее это не морщины и вовсе не пигментные пятна. Это а, такой кусочек трагедии в моей жизни, который случился в один день с Чернобыльской аварией в 1985 году. У меня просто сгорел на шее шарфик и э, кожа была э, сильно повреждена, сожжена, а в те годы операции косметические были такого низкого уровня, что однажды попробовав какую-то операцию на одном кусочке, э, это было настолько нехорошо, что я сказала, все, хватит. И э, я, в принципе, перест... я, в принципе, никогда не зацикливалась на этих шрамах, потому что однажды мне мой муж, второй муж, Художник, ценитель прекрасного, сказал «Милкин, не расстраивайся, тебя это интересит». Ну, это слово «интересит» мне так понравилось, что я сказала себе «А Ну, хорошо, это меня интересит, значит, я буду жить с этими шрамами и интересить людей, особенно противоположного пола. То есть внимание со стороны противоположного пола у меня а, было очень-очень и -очень много и никогда не было недостатка в этом. Так что, девочки мои дорогие, главное, ваше желание, креативность в подходе к а, уходу за собой, а, consistency, ну и небольшое усилие хотя бы в начале, дать себе такой божественный пинок, толчок, и все пойдет, все будет класс. Ну, вот и все мои советы… Микрофон упал. А, мои советы очень просты, как вы видите, абсолютно ничего супер сложного. и самое главное – ничего дорогого. Это мои большие маленькие секретики, просты, как раньше говорили, как три копейки. В начале видео мои три секретика не стоящие мне почти ничего, и физическая активность. Ключ к успеху. Потеть, потеть и еще раз потеть. Да, без этого никуда. Вот так я хочу закончить на этой э, доброй веселой ноте, что все в наших руках. А напишите в комментариях, чем пользуетесь вы. но ну, Мне очень интересно узнать, как молодые девушки и взрослые девушки следят за своей кожей. И во сколько этого вам успеха. И до следующего видео. И там я расскажу. О, по секрету.